Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у меня вторая варка пива. Первую варку я уже сделал, но еще не пробовал, поэтому начинаю делать вторую. Сегодня я хочу сделать и по в английском стиле. Рецепт я взял, конечно же, из книги морковского «Сам себе пивовар». Но, как я уже понял в процессе своего обучения, что пивоварение – это обычное действие, какое я делаю так же, как и я готовлю что-то вкусненькое. То есть, есть какой-то основной базовый рецепт, и он должен соблюдаться. Но все нюансы, сколько добавить оттенков того или того, они уже идут на усмотрение самого повара. Поэтому дело не в том, что я какой-то особенный экспериментатор или вредный человек, а в том, что э, у нас не всегда возможно найти все те компоненты для пива, какие нужны. Поэтому сейчас я делаю и по английском стиле, но мне нужно было три сорта карамельного солода с разной цветностью. Из-за того, что это было сложно сделать, я купил всего один э, солод средней цветности и думаю, что я угадаю с цветностью. Сейчас я засыпаю весь солод в заторный чан. Здесь у меня нагрета вода до температуры 70 градусов. Я нагрел 12 литров воды. и проверяю температуру классно пахнет хорошей овсяной кашкой даже намного вкуснее чем пахнет когда я варил из овса самогон солод натуральный это большая сила Сейчас должна получиться температура в пределах 63 65 градусов 63 с половиной градусов у меня на подхвате еще есть немного горячей водички я подбиваю как раз, будет ровно 14 литров, как написано в рецепте. 64,5 градуса, выдержка 90 минут. Ждем полтора часа. Прошло уже полтора часа, затор хорошенечко осахарился, температура абсолютно не упала. Сейчас нужно поднять температуру до 71 градуса и сделать выдержку 15 минут. Я выделил уже сюда 2 литра воды, температура абсолютно не поднялась, не пришлось еще нагреть немного самого сосла и выявить последняя кастрюля которую я нагрел теперь выдержка 15 минут и начинаем фильтрацию и промывку наконец последняя пауза выдержана и я приступаю к созданию фильтрующего слоя я потихонечку открываю да. вот так я создаю промывочный слой каковшиков отправляю обратно в заторный чан. Сусло уже очень чистое. Будущее пиво очень красивого цвета, отличное, прозрачное. Провожу йодную пробу, все прекрасно. Все сусло уже вышло, и я начинаю промывку. Вот так беру черпак с горячей водой, с температурой 80 градусов не меньше и аккуратно сверху на сам и таким образом происходит промывка и вымывается весь сахар который остался еще в солоде и сюда все опять стекает. чтобы время не тратить я начинаю нагревать до кипения само сусло в варочном чане пивное сусло уже закипело сейчас я обязательно собираю пенку и буду добавлять первые хмель Здесь первый хмель должен быть челленджи. Это очень распространенный, популярный хмель. Он есть во всех интернет-магазинах, но, как всегда, бывает именно сейчас. Где бы его не искал, его нет. Поэтому я нашел по таблице замены хмелей аналог. Это Нозер Бревер. И буду добавлять его. Он добавляется в самом начале ваш Варить буду пиво 60 минут. Пенку я собираю для того, чтобы... Пиво готовое было, чистенькое, светлое, без э, осадка, без мути, потому что это белочек, который был в самом солоде. Вот он, замена Нозер Бревер, замена Челленджеру. Пахнет супер, уже настоящая Ипа. попробуйте можно? Можно, Пошел, пошел, вот о чем я говорил. Если резко бросить хмель и кастрюля под завязку, конечно же, может быть большой выброс пены. Высыпаю второй хмель. Ист Кент Голдинг. За 20 минут до конца варки. Прошло 60 минут, я высыпаю последние хмели. Нотер Бревер. East Camp Golden и фагл. Сейчас хмель немного разойдется. Через несколько минут я сделаю верку и включу холодильник. Для дезинфекции я использую йод на 10 литров. Вот такой пузыречек йода. И все, что у меня будет работать или соприкасаться с пивом, я опускаю сюда. Пивное сусло уже остыло, сейчас я начинаю его переливать в бродильную емкость. Вот так по на стеночке лить, аккуратно, и здесь смотреть, чтобы ничего не подцепить. И почти все дело сделано. Вот так легко, просто и быстро варится обалденное вкусное крафтовое пиво. Начальная плотность ипы у меня получилась 12,5 по моему ориометру. К ней написано должно быть 15. Сладкая, горькая, классно. Я буду использовать дрожжи s 04 Пол пакетика настоящих французских дрожжей. Ипа в американском стиле. как и написано в книге 8 дней конечная плотность 4 аромат очень приятный такой средней мощности и теперь я снимаю это молодое пиво с осадка как всегда я уже продезинфицировал всю посуду и теперь просто через силиконовую трубочку буду перецеживать Когда я после варки пива перелил в бордильную емкость, у меня еще в самом варочном чане осталось много гуще, бруха и много вот такого прекрасного напитка. Я уже молодое пиво заселил дрожжами, засеял, а это осталось. И тут меня осенило. Это же замечательный праймер. Я полностью его отстоял от осадочка, положил в морозилку и заморозил. Здесь очень классный сладкий праймер. Я теперь не буду использовать ни фруктозу, ни декстрозу. Я просто его закипятил, чтобы в нем убить все микробы, и выливаю его вот сюда в молодое зеленое пивко. Вот так где-то же пенка. Все, приступаю к разливу. Разливаю и по американскому стилю по бутылочкам. Пока еще я использую бутылки из-под обычного магазинного пива, я их хорошо промыл, потом, как всегда, провел обеззараживание йодом, и теперь делаю разлив. Бутылочки наполняю не до верха, для того, чтобы осталось место для углекислого газа. Я сжимаю бутылочки, чтобы из них вышел полностью весь воздух, и тогда для карбонизации не будет никаких препятствий. Весь объем бутылки заполнится углекислым газом, она распрямится, раздуется, и пивко будет классное. Я буду хранить бутылочки в вертикальном положении, в темном месте, недельку при обычной температуре, а потом беру их в погреб. Все бутылочки я подписываю, ставлю дату и название стиля пива. в английском стиле абсолютно изменит все ваши представления о пиве после того как мы пили лагерь обычный легкий светлый лагерь конечно же и по индийский пейл эль это вообще взрыв вкуса настолько классно вечером на природе прохладка ветерок и пиво холодное какое же оно вкусное